Видеосъемку прекратите. Вы нас не пускаете? Прекратите видеосъемку в... видео Вы нас не пускаете, придется говорят. только в разрешение обед, У вас есть разрешение? Нет. В здании да, суда. В здании суда видеосъемку, где оно? Прекратите немедленно видеосъемку. Не да. видеосъемку. Либо на вас будет страдать ну. протокол об судебном правонарушении. Вы предупреждены. Видеосъемку прекратите. Домой тут еще, нас еще не пускают. Что протокол? Давай доступнее, Видео видеосъемку. прекратите. У вас нет разрешения председателя суда. Прекратите видеосъемку. Читай, что это у вас ну, такое? Я Боже. показываю да. тебе. Что? И зрителям покажу. Что это? Читай. Что? что это? Читай. Ну, читать не умею. Умею. Ну читай. Как я вам говорю видите? прекратите видеосъемку. Читай говорю. И что там написано? <laughs> Ты читать не умеешь? Умею. Кто? Кто? Кто? Кто? Вы потеряете здание либо включаете видеосъемку. Вы пришли, чтобы читать, что Видеосъемка ведется. Я у меня председатель суда. Вы не выполняете правила установленных судей. Вы отказываетесь выполнять требования. Председатель суда, заходите сюда. Почему у вас... Разногласие да, идет. Видео выключите. У вас разногласие идет. Почему выключите выключите видео? Идет у, говорю, у вас разногласие идет? У вас разногласие нет. У вас разрешение нет. Вот разрешение. Почитай положение свое. Почитай положение свое. еще раз. Почитайте. Почитайте. Саша, найди про... У тебя полностью оно? Вот разлогласие, я вам говорю. Прекратите вести видеосъемку. Выключите видео. На сайте Кунгурского видеозаписи. В отношении выключите. вас будет ставлен протокол, если вы не, не вы, не вы не можете. Мы будем составлять составлять. Вот, а вы... Где вы это взяли? Я вам, еще бумаги, раз говорю. Я, я вам еще раз говорю, вот, на Мне сайте, это на сайте этом. Кунгурского суда. Вам этого ничего не говорит? Не снимать видеосъемку? Ты хотите снимать видеосъемку? Ты хотите снимать видеосъемку? Ее, съемку надо вызывать полицию, сам быть личности и. Давайте вызываем. Давайте, давайте вызываем. Да изучения И будем, будем сравнивать. Указывается да. купить видеосъемку. В отношении вас будет, там много. Конечно, выставляете, составлять еще раз. 18.3, части 2. Для да. распоряжений да. судебного пристава. И вы нарушаете вот этот сайт. Мне не надо указывать, что я нарушаю. А вы нам не указываете, что мы нарушаем? Вы указываете указываю, тебе не дома не там. Вы мы там. Мы кому-то там. Я говорю, что здесь съемка уйдет. Исполняем свою работу. Правила поведения посетителей судей. Приведите видеосъемку. Вы ссылаетесь вы на какое правило? Вы звоните на свое правило? Ссылаетесь Давай, Александр, вызывайте вы гумф. С лицом Кунгурского вас, я, знаю, я, я вам еще раз говорю, о, кунгурский вы сайт. Вы на меня голос не повышайте. Я вам объяснила. Это вы не слушаете, как на выезжайте. Где? где вы взяли? Здесь, смотрите, где я взял. Кунгурский городской суд Пенского ну, края. Надо смотреть. Я не знаю, где ты взял. Вы не это видите, ли, что ли, где это я Это не документ. Вот документы, которые расположены на Для вас, это не, документ. На вас это не документы? Вот это ваши документы. Сайт для вас Вы не документ? всякие разные документы. Какие Какие разговоры, разговоры? Это, это взято скриншот сайтка. сайта. Это, вот, это только для грамотных <laughs> это скриншот, а для это... Не для вообще. Это... это вообще кошмар. Как Вы я вас не не рассказывал? Не кошмар? Кошмар? Кошмар это скриншот? Ну что Умничайте, вы тоже. Что -то, что -то звонить, Проходите, прекратите видеосъемку, неоднократно сделали. обличание. Нам это доказательства нужны будут, сейчас, когда приедет полиция. Мы уже снимаем доказательства. Да. Съемка зданий и видел видеосъемка только там, с ну, 쓰шите, кстати, сюда сюда. Вам да. Да. Ну, ну, ну, давайте, давайте, Вы давайте все это, давайте. это знаете. Давайте я напишу заявление, напишите, а сейчас пришлось. Напишите, Даст да, да, разрешение не получите снимать. Да давайте, нам. Пишите, давайте, пишите, пишите, вам о чем я говорят. Сейчас решение видео. По какому еще можно Пишите. какому еще? 622, сколько там? Пишите заявление, давайте его канцелярию. Председатель суда даст разрешение, введите съемку. Пока нет разрешения съемки. Не съемка запрещена. Вы заблокировали здесь выход посетителей? Мы вот вы вы не будем пропускать. Это, это не мы, вы это вы заблокировали. Это вы заблокировали. Ходить нужно в соответствии а. с правилами здесь. Я ну, правило. слушайте, внимательно. А, вы, да, Ваша, говорите, ваше, ваше положение, да? Раз раз ваше раз положение, как вы можете, да? Слушайте, внимательно. Да. Не нужно, Допуск здания суда, представителей средств массовой информации, а также внесение зала суда, усилителей радио, теле, кино, фотоаппаратуры осуществляются при определении представительными СМИ служебного удостоверения. Вам что-то это говорит или не говорит? Вот это мне нет. Вы сейчас превышаете свои полномочия? Нет, я да нет. Запревышаете? Я нет. Я сейчас такой же могу распечатать. 20, 22. Распечатайте. 22. Проблемы какие? Только законно распечатайте. 20, а законно? Я что законно? Предъявляю закон. Чей? Uh -huh. Читал меньше или нет? Еще раз спрашиваю. Это я даже читать не хочу. Что такое исполнительный комитет Совета народных депутатов? Ну это надо быть очень, очень. А его что кто-то отменял, что ли? Замутлили, я не знаю об этом. Для меня это ничего не значит. Не значит, не значит. Что за счету? Ай, ну ладно. Заревчатка. Сейчас залетим. Прекратите вести видеосъемку. Вы не, не исполняете наруш... требования пристава. Вы нарушение фиксируем. Какие? не <как> нарушили фиксируете. Ну, вот. Вы, вы, вы, вы отказываетесь пропускать вы, по положению так. сайта. Вы прочли. Для в, суде. А люди понимали. в соответствии со статьей 29, пункт 4 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, предъявлять, производить, распространять информацию в любым законным способом. Съемка запрещена. в Четырех случаях всего. Закрытых заседания Государственной Я Думы, вижу. военные корабли. С бортов иностранных военных кораблей мы территория объектов Федеральной ну, да. таможенной службы и помещения министерства топлива энергетики, тут РФ. Тут РФ. и энергетики. Все, больше здесь нету. Нас это не, не касается. А вы Конституцию, вы конституцию соблюдаете вообще не или нет? Я говорю, бары сертификат. А вы конституцию не соблюдаете нет, или нет, нет я спрашиваю. Я не вижу, что вы ее соблюдаете. Я не вижу. Я не вижу вижу Зачем а -а -а. вам? Еще... А вы меня еще не пропускаете, а да. я вам сам приглашаю. А -а -а. Вы хотите прийти? Не, не Конечно. Ва <свист> по российской Федерации. Ну, сейчас это сам.. Которые? Вадим, ты просто ну, общем, тебя записали вижу, да? Ну. ну и все. Нас не пропускают. Вадим, как представители твоих не пропускают, значит, ты не ходи. Вадим, на, дай заявление. там пока заведение отдай в канцелярию. Вы что, не Нет. Сейчас, Обычно они это, Через Телска ОВД надо они сюда приехали. Один им, один, один. Тебе штампик какой-то да? Там распишись, это письмо поставь. Ты вот это, это, есть, да, там не, там вот. это вот. Ты его не туда пошел? требования? Мы вот, понимаем, извините, что не ли, это а не Мы пришли Серьёз? на свою цель визита. Серьез. А Видно? Да. 8342. Так это по их нему не они ничего не разбираться не будут. Они не писать ничего не будут. Тем рапортом надо написать, конечно нет. Вы же Росгвардия, да? Да, Росгвардия. они вы же ничего не сделали. 8342. Время на этом. Открой. Военный билет есть? Военный билет. Вот здесь положение есть на сайте Кунгурского суда. Написано, вам написано военный билет, я, муше, показали, я и, вот что? ему рассказываю, да. не а не вам больше. Сделайте замечание. Здравствуйте. чтобы она включила видеосъемку. А, скажите, пожалуйста, из... можем дозвониться до УВД, пришлось через ночью, если звонить. Э -э можно вызвать наряд сюда? Я звонил. Да, И нам стоит нужен административный Да, да, да. Надо ее установить личность. Вашу личность мы установим. Да-да-да-да. Это кунгурская вода? Вот Смотрите, у нас такая ситуация. Мы сейчас находимся в суде, матросский 1 Нас не пропускают по удостоверению личности, это как военный билет, да, права там, ну и все такое. По своему же, можно сказать, положению, которое у нас тут прописано, мы не можем пройти в зал заседания. Судебное приставо. Судебное но говорят, что ну, военный, военный билет, билет не является удостоверением личности, хотя в их же положении э, военный билет является удостоверением личности. Нету здесь военных личностей. Конечно, прочитали? Мы на сайт руководства. Вот здесь прочитали. Э, вот здесь Павел прочитали Павел фильма. Видеосъемку прекращаем. Где главнее? На, на сайте нашел. или у вас в Прочитали здесь. Я полностью. говорю, на вот сайте. Вот здесь вам, прочитали. Говорю, на, на сайте уважаем? главнее или у вас? 25 02 <соцентрное> <соцентрное> да мне только не опускание Да мне не договорились. По барбанам какого-то зайдем. Главное у вас подписано а на сайт. Микушево 15.7. Да нет, конечно. Я являюсь председателем исполнительного комитета. Совета народных так, депутатов забудите. города Кунгуро-Кунгурского да, краема. Да. 8, 919, 4, 78 99 7, 8, 9, 9, Защитить нашего товарища. Для защиты товарища ну не адвокаты доверенные лица да нет судебное заседание судебное заседание уже должно идти по идее зачем нас приглашать мы мы не зачем нас приглашать мы представители мы когда хотим туда приходим и в зал судебного заседания вообще можно просто посетить прийти, правильно? А не закрытое же? Не закрытое судебное заседание. Угу, хорошо, спасибо. Тут надо нас было поконтасировать. Вы статью 218 знаете? Гражданского кодекса. Нет, не знаю. Что можете снимать, можете снимать. Но если данная информация будет выложена в соцсети, uh -huh. то это уголовная ответственность. А статью... Конституцию вы знаете? Ну, я вам говорю, гражданский Я вы зачитали руку. только, что вас не было. А Конституцию вы, вы знаете? Что было в ней, Гражданский кодекс или Конституция? Достань еще раз, Что Бумажку застань. Что было в Гражданский кодекс или вот эта бумажка? Зачитай, товарищи. Ну вот, видите. Давай будем читать. Да нет, вон ты себе, я выписку что сделал. Статья 29, пункт 4. В четырех случаях запрещается видеосъемка. В закрытых заседаниях Госдумы, военные корабли, территории объектов федеральной таможенной службы и помещения Министерства топлива и энергетики. Все! О судах тут ни слова Я нет. Думал, что ничего не не это Конституция, можете, но это высший нельзя. закон. Но, Я но, знаю. Но, но, вот, вот теперь читаем что, статья 29 Конституции. Слушаем. Часть 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Где тут написано, что запрещено распространять? Вот, что за... Мы же бывшие работники милиции, да. тем более я дежурном Никакая не знает, почему вы устраиваете это все? А устраивает? они, они нарушают за законодательства. Нет, подождите, почему не не вы вот, вот смотри, вот на сайте, у у вот у них положение, у них хуя, на свое, <свист> на сайте свое. Здесь написано просто военный билет, а у них написано военный билет, военный смысл. Воен ты выложил? Где вы главное, на сайте положение или у них? Ну вот видишь, мы пришли в суд, значит руководством на сайте Сейчас будет группа. Буду выбирать. Моя задача вам уезжать до приезда. Пускайте, да? Мы сейчас задержаны, да? Если задержаны, протокол составьте. Протокол составьте. Нет, вы сейчас состреляете. Я не имею права на протокол составлять. Как это да. не имеете Нет, права? Подождите. А как вы, вы задерживаете, имеете право без протокола? Без протокола передаем. Ну ну лицам. Вот смотрите, время пошло. Без имеете... протокола можете задерживать. Имеете, да, не составляюсь да. Не составляя протокол. Со... Мы не составляем протокол административный. Интересно как? Вот это так. Это по какой статье у вас так? Да. Ну, no, все no. no, no, no, no, well, хорошо. Ну, все понял, а? Ну, ждем, выехала, <makes noise> <makes noise> Вот а, у вас тоже объекты виден Мы вам не разрешаем. Какого разрешения? Мы разрешаем вести. А, а, это а мы тоже для а безопасности, тоже для своей безопасности. А, потому что вы нарушаете то же самое для безопасности. А мы тоже, мы тоже вам не даем разрешения. Мы вам тоже не даем разрешения. А какая -то у вас частная жизнь? Здесь у вас частная жизнь, что ли? С семьей здесь живете в халате слушайте. в халате здесь Отец, ходите, что слушайте, вы, вы сами сейчас только что сказали я, нет, так ваш, если вы считаете вас? что мы тут сотрудник какие-то барышни сидим и лекту я вам говорю что вот. вы если вы сотрудник если вы сотрудник так, какая у вас частная говорить, жизнь конечно. я понять не могу Спорт, какая частная жизнь у вас если вы сотрудник а. считаете себя сотрудником вот, считаете. но yeah. я не считаю вас сотрудником а что тогда почему запрещаете тогда снимать это вы просто захватили власть и пользуетесь этим. А, а мои правила тоже запрещено снимать меня. Я вам запрещаю снимать меня. Вот у вас написано видео, где совершенно видео наблюдение. Я не знаю еще. Вот там, там камера стоит. Ну, стоит. Где еще у вас стоит? <свят> я вам тоже разрешение не даю снимать меня. Пушите в на видео. Я, в я, я вам резолюцию сделаю, разрешаю, я вам снимать или не разрешаю. Обратитесь в департамент. Камера куда? К ним уходит, что ли? Да? Нет, а Будете мне рассказывать. Вон у вас камера. Ну, показано. Показано. Это, не Это не судебный департамент, уходит, а сюда уходит. Правильно. Правильно. Правильно. Да, Правильно. Да. Там что а Где Вадик сейчас? Ты? А владелец. ты что отдал? Время приняли немножки. Не, бумажки-то приняли. Регистрировались, что ли? Странно, что поставили что А смотри, они же частная организация, тоже получается то же самое, что полиция также приедет, и не скажут. А мы не можем им ничего сказать, они же частники. То же самое, так же было. Ну, протокол составим, все, еще больше ничего не остается. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, как? Вы не можете блокировать к сожалению. Вы сейчас в все блокируем, все блокируем. Mm? Нет. Вы сейчас не выпускаете, мы, да? да. мы задержаны, да? На задержаны Мы сейчас в данный момент Проди, Ирина, будем здесь Ирина, находиться. Ирина, обстоятельства. Обстоятельства. Мы сейчас задержаны. Нет. Мы задержаны. Не задержаны? Только что говорил. Только что говорил. Мы вас выпускать будем. На, На, На каком основании? Так, ты не да. Да. Не не На каком основании? На каком основании? вы меня снимаете? имею право полное. 152 стадия гражданского вот. Нет. Я нет, ничего не делает. Вот у меня. Ваша. Если что-то, я отказываюсь давать какие-то либо комментарии. Если что-то хотите, обращайтесь в пресс-службу. Выпустите женщину? пресс-службу? разговор Женщину выпустить? Нет. Женщину выпустить? Ты Сказал нет. Я еще раз звони поэтому нас задержали, не выпускают. Ники просто статья отрезала. Статья отрезала. пожалуйста. лет. У нас не дают. У нас не дают. У У нас не дают. У нас тоже самоуправство этих мест. Вы запрещаете курение в зданиях. Доверенность от руководителей. здесь уже надо будет. Здравствуйте, сержант. Курение на территории. Да, запрещено. За территорией только можно курить. А Где написано, что курить запрещено? Где а написано? А подсчитайте курение в общественных местах запрещено. А улица это общественное да. место. Она не здесь, Она не здесь в здесь помещение она род, курица, возле здания суда, на территории здания Коммурского городского суда. Откуда у вас? А где обозначено... Откуда у вас территория до появилась? Докуда да. до территория у вас... У вас передавалась от э, Советского Союза? Забором. Российской Федерации территории нет? Ну, она за забором да? да? Это, кажется, так. А у нас ответ наоборот, что ни один квадратный сантиметр не передался с архива. А у вас нет документов, что это ваше. У, у нас есть... У нас есть да? У нас есть ответ. Нас вы есть от... Нет, мы его показали вам, но вы читать не умеете... Нет, у нас есть это ответ. Я не умею читать. Ответ а посчитай, ваш. Хотите? У нас есть, есть ответ ваш, Российская Федерация, отвечает, что у Российской Понятно. Федерации нет территории, нет объекта, нет ресурсов. Куда вы пошли? Я не говорю, что здесь преступление. Я а. <с thoughtful> Мы не уйдем, чего вы? Да нет, у меня просто инструкция, я все после инструкции. А, ну а, <саслужит> все правильно, все правильно. Ладно. Завтра будет ваша мама здесь также стоит. также будете по инструкции, вас скажут маму, давайте задержите. Тоже будете задерживать. Нормально. Ну, Законы для всех равны. Как понять перед законом все равны? Для закона все равны, правильно? Для закона или перед законом? Перед законом. А сотрудники перед законом равны? Или не равны? Вот эти. Я не знаю. Как не знаете? Как, я Вы только что сказали. Вы только что сказали. Перед законом все равны. Они не равны или равны? Тоже равны все. Судьи равны или не равны? А почему тогда они не соблюдают закон? Почему они не соблюдают закон? Ну все, сейчас мы тоже вас послезаем. Зафиксируемся. Видишь, когда я... Ну, давай, ну что? Мы, друзья, делимся. Мы, друзья, делимся. Понимаю, урезались Вадик, у тебя там на повестке есть номер? Позвонить по телефону. Ну, нет, кто там читал повестку? Сами, не сами-сами, а другом мы играемся, чему они распределили на деньги, все это мы больше закупили, они будут вложены. Ты, да, да, ты да, зайди да. в это секретариат, скажи, что тебя не пропускают. Сказал. Нет, тебя пропускают, а представителей твоих нет. Ну, на сказал. видеокамеру, на, сними. Покажи. Ну, в курсе. в, курсе. в курсе. Делец. Делец. Делец. Да. Забирать будут, кричи, мы <сесс One> <сесс> можем продолжать. Кому Ты кто? Ты кто? А, вы не Тыкайте, а, пожалуйста. Кто? Нет, я тыкать не умею. Мы словами только, а не пальцами. Если, если, если, если у вас раздвоение личности, то я не а сам. Я кто? Я председатель исполнительного комитета Совета народных депутатов. Ты Павел Владимирович Свердлов. Ну, ты спросил, я тебе ответил. Ты что? Ну не знаю что. Ты спросил, странные, я тебе ответил. вопрос вопросы и Дальше ты ничего не будешь говорить. А потом спрашивай, ну и чего? Странно выглядеть будет. Как в детском саду. вы кто? Ну и что? И зачем? Правильно? А я ничего. Да, я ничего. <связывая> Мне говорили о а дел... <связывая> Прекратите видеозапись вести. Мы тоже говорим, прекратите и нас снимают. Вы же нас не прекращаете, тоже снимаете? Видишь, ты даже успел. А ты чего не спросил-то, где? Я хрязно сейчас. Я с Пеханова доеду, уезжаю со стоянки, со стоянки чтобы с нами, что здравствуйте, Это наш товарищ. Он с нами. что? Он на Вы мешаете Мы мешаем работе. Запрещенный объект, что ли, Вы заблокировали проход здания сюда и выход. Все проходят спокойно. Подошли, да пожидайте их в коридору. Все, все спокойно проходят. Ну, здесь что, что, что дал ожидание? Нет? Документы подождали предъявлять. Давайте выделяйте, здесь не надо зажим. ожидать ничего. Покажи, вы военные билеты. что полицию ждет. Военные билеты мне пришли, но и все А ты кто такой? Я сказал. Это ваши полиции. Король, что ли? Мы руководствуемся. А Мы руководствуемся правилами. Вот ты и должен, всегда... со, мной раз... нормально. И ты и должен со мной нормально разговаривать. Я с вами и нормально. И ты должен нормально со мной. И... А я и тоже нормально раз разговариваю. Я надо надо же не грублю. Да. Я же не грублю ему. Не надо мне тыкать, я при исполнении. А <свят> если я... <свят> при исполнении я тыкаю, так это значит что, все, нарушение закона, что ли? Ну привлеки меня, если я тебя тыкаю. Как это Mm -hmm. Я думаю, что будет Я помню, это пристав, Да, там-то. Миролом да. да. кипишной был. Кипишной-то Таких не увольняем. Да, да, да. Таких не увольняем. Вот там у Сейчас Пожалуйста, не. идите, вы мешаете, но проходите. Мы задерживаем. Вы мешаете. Мы задерживаем. нас не выпускают. Скажите, пожалуйста, отдел кадров. У за мы <клышко> да, да, вот Да мы тут стоим, не проходим. Нас не пропускают, а, и еще пропустите. Росгвардия приехал ее вообще задержали, ну, не выпускают, да. даже а, туда да. теперь. А что-то, не знаю, положение какого-то, видимо, нового у них Не те документы предъявляем, не там сидим, не там стоим, нельзя снимать о все такое как у Ленки, ну? Да, да, да. Да, да, да. Добрая душа. Не знаю. Ждёмся. Выбрали полицию. Ну... Хорошо, хорошо. А кому платить-то? Кому платить? Ресурсы все проданы. За рубеж? Кому ты говоришь? Платить туда, откуда вам пенсию платят? От, откуда мне платят? Откуда вам платят? А откуда пенсию? Пенсию? Да от да с нашей заработной платы ее платят. С вашей? Вам. Это <с я, работал. Да-да, я работал, я заработал. Да-да. Если ты хочешь у меня пенсию забрать, да? Ты Скажи, что судебное единственный, который все эти деньги не делится, не с народом. Вы народ что ли? Конечно что, мы народ. Работать надо не здесь стоять. Работать нет, нет. Вот так. Сейчас, сейчас а против что? что вы сейчас здесь сидите, получаете деньги, вы сейчас уничтожаете свой народ? Вы что? Да вы, вы что? Да вы что? Вот, вы что с пенсионеров, то денежки-то все снимаете, ты даже им нисколько не оставляете. Вашу службу, я на место снимаю. Подчуждю квартиры снимают. квартиры забирают. А забирают. Ваша сумма? А вы 100% снимаете? 100% снимаете. У меня полтора года. На еще не будет. Еще и да. да. еще да. идут с этого Еще каски как у немцев, знаешь, такие же, как у фрицев, у, у немцы, сейчас другие. И фасы выносите, причем все. Вопрос. Поменяться вот власть, а что будет делать? делать? Что, ну, а что будут делать? Посмели, что расскажу, они делать? будут говорить, нам ну, приказывали, мы за... делали Всем Что будет делать? Да стрелять. Да мы, стрелять? Да мы за бабки, да мы за бабки Да мы готовы Всех расстрелять Последний фильм вышел Ржев помните, что Там будет. все правильно И сказано помню. Или ты там все-таки не будешь? Okay. Не знаю. А. Да он не хочет вас. Вы там были? Я там не был. Ну, что тогда говорить? Сняли табличку, Что? сняли табличку, где было написано «удебные предстои». Как ты их снял? Ну, да, говоришь, Советского Союза не пускают. А, может ну, Красиво. Только <говорит> граждане Российской Федерации. Кризлить. Ну, которые не... которые бьют. Ходят да. так? Да, давай вот. Проходят. Да, да. Не, туда-то надо. Да. Начинают рассказывать. Да. Я повинуюсь, я слушаюсь. Удерживайте у меня все. Я все отдам. Дальше еще. Ладно, а потом остановить, наверное, что такого не было. Мы здесь стоим, мне надо здесь сделать? Здесь не надо стоять. Стоим, а где надо стоять? Мы вот мы туда встань. Я не хочу там стоять, я хочу здесь. Здесь, здесь пост находится, на посту нельзя встать. Кто сказал, что здесь пост? Здесь написано, что здесь пост. Эй, разве Нет. не видно, что Нет. Здесь толстый поведенец. Я толстые не дети, вижу. Не хочу отходить. Там некуда вставать. Там занято Я не пущу. А? Вы не исполняете требования судебного пристава, отойти вы не мешаете работать. Что за исполнение требования? А у вас требования незаконные. Я вам говорю, отойдите. Требования на чем, отойдите основ... от требования на чем основаны твои? Отойдите, говорит от села, отойдите. Не отойдите. надо меня плакать, понял меня? Сколько метров отойдите? Не плакайся. Я говорю, следите, не мешайте. Видишь, женщина проходит. Вы стоите, мешаете мне. Ну, никто ей не мешает руководство. Пусть такие он нарушают. Вот рука у меня живет на столе. Так, что здесь за сходня? Привет, Александр. Можно, можно у вас поинтересовать? Нет, не я пускай, не пускай, я тебе вот скажу, не то, что вам не понравится. Нет, я а бы <смех> О, приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот стоит прямо около паста. здесь пост находится, мешает работать. Я прошу, да вы по одному стенки. хоть вы не скопируете. Исполняйте судебного пристава. Да, мы тоже будем составлять на А мы вызывали полицию, вы к кому приехали? Вот это полиция и приехала. А, он не да. а к кому приехали, Считайте, это к нам или к ним? Да, и к вам, и к ним. Да. Нет, кто вас первый вызвал? Кто вас вызвал первый? Я не знаю, кто нас вызвал первый. Мне тяжело части позвонили, сказали, кто нас вызвал первый. Мне никто звонки не поступает мне. Лично мне звонки не поступают. Позвоните, пожалуйста, узнаете, кому вас вызвали? они вызвали, да да, да. ждем, полиция приехала. Да-да-да-да-да, ну давай, да. да, да, да, да. можно еще онлайн потренироваться? Больше, больше, Ну сейчас находишься? Пойдите, пойдите, пойдите. Кто звонил? Сообщение кто делал? Сообщение то вы сначала где должны были подойти или нет? Куда пойдем? Нас не пускают. Подождите, подождите. вы куда пошли? А? Да, а здесь, Нет, здесь давайте, место, давайте место здесь, преступления здесь. не будем покидать. Вы Нет, место почему? преступления здесь не будем покидать. Мы, мы, на мы на месте преступления сейчас. Правильно? Здесь все доказательства. Здесь, Конечно, здесь, здесь да? Мы, мы не можем там доказать вам. Мы здесь сейчас со возьмем э, информацию, которую... Вот, которая вот у меня информация тоже есть. Доказательства. Давайте здесь составлять. Давайте здесь составим Кто составит? я где Здесь, здесь пост, вот. там Судебный пристав, наверное, вас вот. пост. постит, постит стул, Мы не видим, что здесь пост Там стол есть, Там он стоит есть. есть папочка есть Стульчик, вот. есть у них там? Вадут, наверное, Вам присесть? Ну вас вообще не спрашивают, да? Давайте заставлять. Ребята тоже. А? По факту, что не пустили на судебное заседание. У него суд сорвали, решили без него, получается. Где у нас Вадик. -то. Вадик, иди сюда. Вот у него суд прошел. Он здесь проторчал с нами, у него решили без него уже суд прошел. мы являемся представителями прошел, данного человека. Мы у него представители. Он без представителей мы он не имеет права. Представители у него. Мы у него представители. Он даже не ходил туда, решили без Я него. Еще <связь> а мы все а свидетели? У ну, а у, него не повеска. Не у него повестка У него повестка не У него повеска <связь> Еще раз объясняю, а, да. документы Сейчас Предъявить вы объяснять будете Ты показывал повестку? Да. Ну. Да. Ну. Ну. Ну. А мы у него представители Мы у него представители документы Какие? Паспорт. Паспорт. Вот здесь военный билет ну, написано. Это сам, Саня, не разговаривайте с ним. Здесь военный, Я вам тоже показываю. Саша, Я вам тоже показываю. Саша. Саша. Не, не спорь с ним. Я вам тоже показываю. Лишнее время, слышишь? Нет. Я ссылаюсь. Саня, не спорь с ним. Я, Я, Я ссылаюсь на сайт. Я взял на сайте на, Я взял на, сайт. Я взял на сайт. Вот давайте сейчас на сайт зайдем. А ты мне зачем на бумажку показываешь? Вот на это На сайт Кумбурский зайдем и посмотрим. Ты же тоже на бумажку Что там у них написано? Правильно? Мы пишем заявление. Конечно. По поводу чего пишем заявление? Так, по поводу того, что нас, нас не пропустили. Не пропустили. Не пропустили. У него суд сорвался. Его осудили уже без него. Его Мы, у нее и... Мы у него представители. Мы у него представители. Он без нас не имеет права идти. Да, не имеет и, и не имеет. Прав... Конечно нет. Долги и, он без нас он не имеет долги права долги идти. Дай. Вы причем Если... Знали что ли у него что долги? Ну что, давай, давай, не помню, Вообще не смотрите, Долги. У вас такая манера. Еще не разобрались, уже долги. Давай, это а у них манера, долги все, что там? Должен кто-то? А что там должен? Можете вот туда вот привезли, вот там, у вот, нас, знаете? туда. Вот так сказать. А вы же проходили? мы-то пройдем, у вас они проходят Пускай у нас гвардейцы стоят один тут, другой там, чтобы мы никуда не убежали. Все. так сделаем. Ребята, ребята. Ребята, и сделаем. Можете так я... все это сделать? Сейчас между собой души вообще куча. Что <реш Meeting> <Разве> от каждого? Что от, каждого? от каждого? Или общий? Общий? Кто не замучивается писать, от а время идет. Службы из службы идет. У вас вызов там много. У вас специально только работа, чтобы. У вас же специалин саперовидный, чтобы вас. Задавить. Чтобы не спешить, чтобы не спевали. Ну и знаем ничего. Зажетош. Я Митинг? Не, не митинг? Вот суда. Вот и Вот получается отличие. Вот смотри. Вот смотри. Я зеленый Вот скажу, води, води. Води, води. Води, води. Отвокат, он заявил, тайм. он взял с собой... А не У него гражданский поделал. Он может взять с собой представителей. Любых. Ль хоть сколько. Хоть сколько. Мы пришли к представителям. Вас не пропустили. Он не пропустили. имеет права без нас. Так же, как мы без нас. Почему? Него. Он право-то имеет, если без Он вас. не имеет права. Мы ему запрещаем. Он не имеет права. Мы он, ему запрещаем, как представители. Как представители, потому что он не такой... Юридически подготовленный, как <смех> мы. Я его, и проживаю в этом доме я. И Олег приезжали. не его, ни меня дома не было, не ковыряли ничего. И почему? А проживаю я. Почему сейчас он должен там этом, участвовать один? Если проживаю, я. И Сейчас зарегистрирован тоже? Нет, я в другом месте, но проживаю, мы с матерью там, так как у него семья ближайка, живет у брата Дузерного. А мы с матерью домик маленький вот электрики. В, в общем, какой-то там ходил, переписывал там написал мабушка, без препятствий, допустим, я его выдел, как бы, я говорю, ты чё, я говорю, что, отвенил, что я что, дом должен сидеть, я думаю, у меня что-то из дома запрещено вот что бы себе позволяет.